Всем привет! Всем спасибо, что присоединились. Добро пожаловать в суточную дозу удивительного. Что такое суточная доза удивительного? Это такое еженедельные, ежедневные прямые эфиры, которые мы проводим в сообществе Business Chance Pro. Это сообщество успешных предпринимателей домашнего бизнеса, основателем которым я являюсь. И тем, кто возможно меня не знает, меня зовут Виктор Бандалет и я действующий сетевик практик, возможно тут кто-то не связан вообще с сетевым, поставьте восклицательный знаки, если вы в принципе с индустрии сетевого бизнеса если нет, то извиняйте, наверное, вам не в нашу песочницу. А, вот, и а, я уже более 9 лет в сетевом бизнесе, а, являюсь лидером в своей сетевой компании с объемом бизнеса более 30 тысяч долларов ежемесячно. А, вот, поэтому, думаю, у меня есть о чем послушать и больше, чтобы не останавливаться на данных регалиях в этом в прямом эфире я хотел бы с вами поговорить о пяти советах, да, то есть о пяти советах для эффективного старта в сетевом бизнесе. Это скорее всего не те советы, которые вы привыкли всего получать. Когда посещать какие-то прямые эфиры, либо вебинары, заезженные, замученные какие-то такие моменты вот. Но прежде чем мы перейдем к пяти моим советам, к пяти моим рекомендациям, если вы действительно настроены начать эффективно строить этот бизнес, сетевой бизнес и строить его в ногу со временем, так сказать, через интернет, онлайн, благодаря всем тем ресурсам, которые сегодня у нас существуют в онлайне, я вам рекомендую... Так сказать, подписаться на мой бесплатный 10-дневный лагерь по интернете Рекорцингу, где вы за 10 дней знаете все технологии привлекательного маркетинга благодаря которым я строю свой бизнес и так сказать дошел до лидерской квалификации буквально за месяцы в своей существующей сетевой компании за последние четыре года ко мне приходят предприниматели сетевого маркетинга ко мне даже обращаются топы сетевых компаний иногда даже обращаются основатели сетевых компаний которые только-только заходят на рынок с одним очень интересным вопросом как мне взять так чтобы группа людей которые ко мне приходят в бизнес она начинала очень быстренько стартовать и они мне очень, это очень сильно касается даже тех людей, которые не только начинают этот бизнес, да, то есть это сильно касается тех ребят, которые уже имеют даже большие организации, потому что зачастую бизнес строятся на авторитете. Большинство бизнесов строится на доверии, и зачастую, когда у лидера, который быстро стартует карьеру в сетевой компании, у них быстро строится организация но из-за того что большинство людей не имеют того опыта не имеют той авторитетности они не могут повторить данного лидера и вот именно лидеры с большим таким вот разочарованием они приходят и спрашивают в принципе что они просто вот эмоционально выжгли себя эмоционально заставляют себя попусту мотивировать людей делать те действия которые в принципе они не хотят делать ребят поставьте пожалуйста пятерочку те ребята которые в своей жизни в своей карьере встретились а, с такой ситуацией что вы просто устали иногда мотивировать тех кого казалось бы нельзя замотивировать то есть вы вроде бы и говорите, что от вас все зависит, да, то есть вы пришли в бизнес все-таки, чтобы построить карьеру, чтобы а, сделать результат, но зачастую как будто что в лоб, что полбу одинаково. Вот и с такой ситуацией, к сожалению, сталкивается абсолютно каждый. И да, каждому данному человеку нужно находить индивидуальный некий подход, но сейчас я хочу особо достучаться не к лидерам, а именно к новичкам. Поставьте, кстати, единичку, если вы вот вы совсем недавно в этом бизнесе, да. То есть совсем недавно можно сказать, что вы практически ничего не сделали, ничего не добились. Вот, это, конечно, будет полезно и тем, и старичкам, и людям, у кого есть результаты. Таким образом, я надеюсь, вы сможете достучаться до своих а, партнеров. Так вот, когда они вот с таким большим разочарованием а, приходят и эмоционально а, показывают, насколько они подавлены, я им а, говорю, что, ребят, понимаете, вот все стратегии, тактики, а, которые вот сегодня нам пытаются вылить, да, то есть вы, вот вы должны в интернет идти, автоворонки, чат еще какие-то там автоматизации внедрять. Прежде всего, чтобы это сделать, нужно а, работать над мышлением, а, именно над мышлением. То есть над уровнем осознанности своих кандидатов, над уровнем осознанности а, своих партнеров. А, вот. И а, знаете, вот я не, не так давно проводил обучение для своей команды по поводу предобраза и также прямых эфиров я также приводил в пример да то есть насколько важно когда человек знает и верит в свои способности да то есть знает и верит в свои силы кто смотрел фильм стекло поставьте пожалуйста двоечки если вы знаете о чем я говорю фильм стекло очень прикольный такой фильм где такой несуразный человечек Парень, у которого было альтер-эго, да, то есть несколько перевоплощений, несколько не раздвоения, даже удействия личности, где один из его противоположностей это зверь. Да, то есть там, где он не был хлюпиками, не был таким каким-то беспомощным, а был очень сильным. И вот если вы смотрели этот фильм, была такая сцена, когда он выходил из автомобиля и сам про себя говорил, я верю, я верю, я верю. И он якобы вот это альтер-эго начало проявляться и он перевернул автомобиль. Да? То есть это вот показывает, насколько все-таки слова, мысли и вера, да, то есть играет роль в действительности в сетевом бизнесе. Да? То есть если вот вы хотите правильно стартовать этот бизнес если вы действительно хотите узнать стратегии тактики я рекомендую вам подписаться на мой 10 дневный лагерь по интернет-рекрутингу я там за 10 дней разложил то что многие тренера наставники эксперты дают там в платных программах это вы сделаете внизу под прямой трансляции либо в посте либо если вы смотрите это в инстаграме у меня спросите прямо в директе я обязательно вам вышлю ссылку на данный ресурс так вот и к чему то приходит, при приводит, да, то есть и сейчас мы подходим к вам, с вами вот к этим пяти советам, да, то есть какие пять советов я могу вам дать прямо здесь сейчас для того, чтобы вы правильно стартовали свой бизнес. Поставьте от 1 до 10 по шкале, насколько вам интересно, действительно узнать то, чего зависит настоящий правильный эффективный старт в вашем бизнесе от 1 до 10 поставьте и первое да то есть что я хочу чтобы вы знали первое э, что вы должны знать от чего зависит ваш результат это то что все э, начинается и заканчивается на вас да то есть все мы, я предпринимательство, маркетинга с объемом бизнеса более чем 30 тысяч долларов ежемесячно, я когда-то начинал там, этот бизнес там, 9, даже больше, уже практически 10 лет тому назад, у меня были такие же проблемы, как у большинства из вас. И у каждого из нас есть две руки, две ноги, два глаза, нос, два уха, ну у кого-то возможно какие-то дефекты есть, есть рот, да, то есть одинаковые способности. И именно на вас все начинается, ваш успех начинается на вас, ваш э, провал заканчивается на вас. То есть все мы одинаково равны. А, независимости от тех связей которые у нас есть независимости от тех умений навыков на самом деле любой результат все зависит от нас самих да то есть вот вы хотите преуспеть значит вы понимаете что э, для того чтобы сделать какой-то результат нужно э, направить взор поднять пятую точку и начинать просто двигаться как в одном из мультики наруто кто раньше увлекался аниме поставьте там плюс Мультики. раньше я любил анимешки смотреть и один из моих любимых персонажей это наруто да то есть и там вот очень был... вот мне нравится аниме как бы вот мультики тем что там огромный смысл Огромный смысл дружбы, любви, там, взаимоотношений, целей, достижения, там, саморазвития, много-много другого. И там была так, такая поговорка, что вы должны постоянно двигаться, вы должны бежать к своей цели. Если вы не можете бежать, идите. Если вы не можете идти, ползите. Если вы не можете ползти, просто ляжьте в сторону вашей цели и лежите. Да, то есть а, просто пытайтесь, просто направьте свой взор туда. И поэтому, когда вы говорите, что вы не можете, это тоже правда, вы сами себя настраиваете в то, что вы не можете. Если вы сами себе скажете, у вас будет твердое намерение, несмотря ни на что, я добьюсь своей цели, вы этого добьетесь. Я 5 лет. Я 5 лет не мог этого понять, я всегда сравнивал себя с другими, я всегда смотрел на человека, который старше меня всего лишь на год и делал просто немыслимые результаты, и это меня тормозило, потому что а, я думал, что а, я недостоин, у меня, наверное, родители не те, у меня окружение не те, у меня инструменты не те. Но возьмите просто три одинаковых человека в одной стране, в одном городе, дайте ему одни и те же возможности, и у каждого из них Будет абсолютно разные результаты. У кого-то получится, у кого-то не получится. А все именно начинается с вас. Да? То есть насколько вы действительно хотите этого результата. Если вы позволите себе, разрешите себе захотеть и что бы то ни стало забрать свое, вы сделаете шаг номер один к достижению своих результатов. Поэтому помните, первое с чего все начинается, начинается все с вас. И заканчиваться также на вас да то есть все что может остановить вас это смерть да то есть больше ничего не может остановить никакие там а, сверх силы второе ребят то что вам нужно, на чем сфокусироваться это обучение а, не зря говорю ребят кому интересно пройти действительно действующие сегодняшние практики 21 века то как нужно делать правильно через интернет из, обучайтесь, фокус у вас в начале должен быть на обучении. Поэтому 10-дневный лагерь мой по интернет-рекрутингу бесплатный. Идите, регистрируйтесь все для вас а, сделано да то есть сегодня кучу информации не хотите ко мне регистрироваться в бесплатный лагерь идите в youtube везде информация навалом правда структурированности а, зачастую мало поэтому ребят регистрируйтесь и фокус 2 это обучение большинства многих приходят сетей маркетинг и они думают деньги деньги деньги скорее быть деньги нужно заработать денег. Но мы забываем об одной важной истине. Мы для того, чтобы пойти работать на завод, как я в прошлом, железнодорожник, для того, чтобы пойти прикоснуться к рельсам, да, то есть для того чтобы строить железную дорогу я прошел путь 9 классов в школе для того чтобы получить какое-то общее образование потом я пошел в колледж где тоже четыре года потратил для того чтобы обучиться на монтера техника железнодорожного транспорта потом пошел на вышку по профессии инженер инженер строитель железных дорог и правда я это потом бросил потому что начал заниматься бизнесом и понял что это мне не пригодится но мы очень много тратим потратили очень много времени денег сил энергии для того чтобы наработать какие-то знания и навыки но мы приходим в сетевой маркетинг из-за того что к нам, у нас псевдо спонсоры псевдо наставники говорят что здесь все очень просто привлеки пятерых эти еще пятерых и будет вам счастье вы станете долларом миллионером но этому нужно научиться как правильно привлекать как продать идею как продать бизнес как закрывать сделки как выстраивать взаимоотношения все это нужно изучать дайте себе хотя бы полгода обучаться и параллельно действовать это очень важно в сетевом маркетинге это позволяет да то есть если когда мы учились в школе да то есть и учились в колледже в университете нам тоже позволяли практиковаться где-то на четвертом на пятом курсе для того чтобы мы потом пришли и не были совершенно зелеными но здесь придя в сетевой маркетинг вы можете здесь сейчас обучаться и сразу же практиковаться и получать на этом результат поэтому фокус на обучении, инвестируйте в свои мозги это фокус номер два если вы этого не будете делать а я этого не делал пять лет и поэтому я результатов особых не видел первых своих 5 лет. Я всегда думал, что я попробую обучиться бесплатно. Я и так все знаю, меня спонсор всему научит. И вот так это все длилось 3 года, где-то первых, до первых своих 100 долларов, 200 долларов. И потом еще несколько лет провалов, поражений. А потому что я всегда боялся потратить деньги на свое образование. Поэтому фокус номер 2. Это обучение, это инвестиция в свои мозги. Итак, следующий, ребят, совет номер три. Совет номер три. Всегда находитесь в зоне своего дискомфорта. Что делают новички? Да, то есть, что, что делают новички? Они постоянно пытаются, стараются найти зону комфорта. Спрятаться под одеялко и там остаться. И это огромная-огромная ошибка. А потому что лидеры всегда ищут зону дискомфорта. Они всегда пытаются выходить. Любые новые навыки, новые знания, новые а, практики, новые инструменты. Это всегда зона дискомфорта. А лидер это тот, кто постоянно растет. Лидер не может расти, если он не будет нарабатывать и искать новые возможности, новые знания и навыки. Поэтому всегда старайтесь выходить из зоны дискомфорта. Чем быстрее вы это будете делать, тем быстрее вы начнете очень быстро расти. Нужно записать прямой эфир. Отлично. Я понимаю, как вам дискомфортно. А мне тоже было дискомфорта. Я сам интроверт. Я, блин, в Инстаграм для того, чтобы выйти, я не знаю сколько, три года. Не выходил в прямой эфир, если не больше, сколько у меня Инстаграм, у меня там 13 тысяч подписчиков, и я ни разу не выходил в прямой эфир, ну может один раз за эти годы, и я понимаю, что мне неудобно было делать в Инстаграме, но все на самом деле больше в голове касалось, вот запустил ВКонтакте, запустил в Инстаграме, и все идет своим чередом, поэтому дискомфорт преодолевайте, мне не было комфортно встречаться, потому что я интроверт, да, то есть, но так как мой спонсор говорил и он был специалистом и экспертом в холодных контактах. Иди, это тренинг личностного роста. Я шел и делал. И когда я себе дал твердую решимость э, делать холодные контакты, я за три месяца выстроил свою первую команду, встречаясь только в кафе. Тогда мы офис свой первый открыли и начали получать какие-то результаты. Это, ну, это не то, что надо повторять. Это не то, что можно повторить. Это не, не, не очень интересно, не очень смешно. Вот, но а, любая зона дискомфорта, написать человеку, а, созвониться, провести консультации, это все дискомфортно, да, то есть это все дискомфортно, потому что мы делаем это впервые. Но на самом деле вот этот страх, эта иллюзия, которая развеивается, как только мы делаем шаг вперед. Мы... Провели первый, второй эфир, мы понимаем, что нас никто помидорами не забросает. И все действительно очень просто, даже интересно. Получать обратную связь от людей, которые нас потом впоследствии благодарят, приходят, интересуются нами, даже что-то покупают, либо приходят в бизнес. Это, это все самоокупаемо и это очень ценно. Поэтому совет номер три. Всегда находитесь в зоне дискомфорта. Многие новички на протяжении многих лет, они только делают иллюзию действий. И это огромная тотальная иллюзия, это огромные ошибки, которые многие делают, находясь в таком в таком пространстве, как они думают, что мы впахиваемся, но делают те действия, которые действительно ни к какому результату не приходят, а потому что им важна зона комфорта. Просто помните, зона дискомфорта. Выходить нужно из зоны своего комфорта, тогда а, будет рост. Следующий, ребят, совет номер 4 Совет номер четыре. Используйте грамотно свое время используйте мудро свое время, используйте умно свое время, как хотите это организовывать. Смотрите, в чем большая проблема. Опять же, вернемся, например, к прошлой проблеме, к тому же зоне, зоне комфорта. Почему, опять же, новички... Да даже старички по 10 лет, по 20 лет в бизнесе, но у них нет толком результата. Ошибка в чем? Ошибка в том, что а, они могут проснуться, у них может запланировано тысячу дел, они в полном хаосе начинают что-то делать, что-то не делать, где-то видео посмотрели, где-то музыку послушали, где-то группу почитали, где-то полайкали, где-то прокомментировали, а, де, а, а действий на результат на самом деле нету вот моя рекомендация на 10 тысяч долларов если вы это внедрите в свой бизнес ваши объемы просто взорвутся у вас должен быть ежедневный метод действий да то есть который вы сможете передавать своим партнерам. такие знаете как чек-листы так нужно например сегодня 5 новых друзей завести с пятью старыми друзьями пообщаться трем человекам показать бизнес-возможность и, и написать написать два поста за день 5 stories да то есть и так каждый день то есть вы понимаете, раз, два, три, действия, которые приводят к деньгам, действия, которые приводят к дисциплине, действия, которые, если делать систематически, постоянные действия, приведет к результату. А все очень просто, бизнес любит деньги, цифры, да? бизнес это цифры, а результат это конверсия, да? то есть игра больших цифр. Зависит, то есть ваш результат зависит от игры больших цифр. Просто вы считаете, что, например, если вы каждый день, там, например, коммуницируете, хотя бы устанавливаете контакт с пятью минимум, да, то есть это планка минимум. Вы можете себе сделать планка минимум, средний и самый высокий планку, если голодны к результату. И если пять человек вы в день обрабатывайте нового да то есть там знакомитесь с новым человеком это 150 в месяц и даже если сработает самая минимальная конверсия в один процент это вероятность что один-два клиента либо партнера придет к вам в бизнес даже делая элементарные простые действия ребят поставьте пожалуйста а сколько к вам в бизнес приходит сегодня ежемесячно клиентов либо партнеров так вот, а все это зависит, из, если у вас по нолям, либо вы это не контролируете. В один месяц один, в два, десять, а у кого-то намного больше, а в другой месяц по нолям. Это означает, что вы не делаете ежедневно действия, которые приводят к результату. Ежедневно действия, что складывается в огромную картинку и в огромный результат. Поэтому используйте свое время умно, разумно, мудро. А, как угодно, правильно, да, то есть. И а, для этого создайте метод ежедневных действий для себя и для своих партнеров, пускай они не заморачиваются над тем, когда они просыпаются и думают: так, а что же это мне такого сделать? И вот, кстати, а, сейчас вот я переписываю для своей команды полностью обучение уже четвертый раз за полтора последние года и вот я прям да то есть прям вошью вот эти методы помимо этих методов пошаговых ежедневных действий я еще и марафоны специально буду вшивать для того чтобы они привыкали делать ежедневно действия поощрять их для того чтобы они приучились да то есть приучили себя ежедневно выполнять обычные простые действия вот ребят и пятый, ребят, самый последний вопрос, самый последний совет, который я хочу вам дать. Будьте терпеливы. Будьте терпеливы. Рим не строился за один день. Рим не строился за один день. Бизнес не строится за день. Цифры, масса, выстраивание взаимоотношений. Если вы это делаете систематически, на постоянной основе, у вас будет обязательный результат. Просто нужно выработать терпение. И, кстати, есть такая поговорка, что с нашего бизнеса, бизнеса сетевого маркетинга уходят те, кто нетерпеливы. И еще вторая, знаете, такая параллель. В этом бизнесе преуспевает только тот, то рано уходит это все взаимосвязано не зря придуманы какие-то басни крылова не зря придуманы какие-то бабушкины сказки и и высказывания в сетевом маркетинге потому что заявлена некая закономерность статистика в сетевом маркетинге очень плачевна. статистика показывает то что 90 процентов новичков сливаются же в первый же год представляете в сетевом маркетинге а потому что нетерпеливы потому что первое они думают что результат это момент какой-то удачи но нет первый совет который я вам давал давайте подытожим все начинается с вас примите решение примите решение получить результат а второе второе фокус на обучение не хотят обучаться и это же внедрять в практику потому что мы строим профессию относитесь к сетевому маркетингу как к профессии о профессии любой нужно учиться, нарабатывать определенные навыки и знания. Практикуйте, обучайтесь, практикуйте, становитесь профессионалом. Третье, находитесь в зоне дискомфорта. Все новые действия, которые вы всегда делаете, все новые результаты придут к вам только тогда, когда вы измените свои способы действий глупо полагаться на одни и те же глупо полагаться на другие результаты если вы постоянно делаете одни и те же ошибки согласны со мной поэтому если вы хотите других результатов нужно делать других другие действия а другие действия заставляют выходить из зоны дискомфорта делайте это часто делайте это постоянно всегда находитесь зоне дискомфорта всегда делайте то что для вас чуждо и старайтесь совершить настолько много ошибок насколько это только возможно чем быстрее вы наработаете много ошибок тем быстрее вы наработаете такой опыт, багаж знаний и навыков, который позволит вам в дальнейшем не ошибаться и расти как на пороховой бочке. Следующее, используйте свое время грамотно. Когда у вас будет ежедневный метод действий, вам достаточно будет работать 2-3 часа эффективно, чем 12 часов неэффективно. Как вы сейчас поступаете, большинство из вас, вам кажется, что вы сутками сидите за своим компьютером, за своим ноутбуком, за своим телефоном, но результатов у вас нету, потому что вы хаотично двигаетесь. А когда у вас будет действ... э... ежедневный чек-лист действий, вы будете 2-3 часа тратить эффективно, который будет приносить вам деньги партнеров и клиентов. Поэтому тратьте свое время умно. И пятое, будьте терпеливы, дайте на все время. И будет вам счастье все ребят, а, если вы <coughs> задавайте вопросы если у вас есть какие-то дополнительные вопросы а, по данному материалу и а, если вы действительно серьезные да то есть если вы действительно серьезны, а, к, к своему а, с, чтобы стать профессионалом в своем деле ваш путь это а, мой 10 дневный лагерь по интернет рекрутингу если вы до сих пор в нем не зарегистрировались, либо по ссылке в описании внизу, если вы смотрите на разворот это видео, либо в посте вверху ссылочка, либо в Инстаграме напишите мне в Директ, либо чуть позже я размещу специально на протяжении 24 суток, кто-то захочет запись посмотреть, поэтому размещу в профиле ссылочку на свой 10-дневный лагерь. А теперь, если вам было полезно, ставьте лайки, да, то есть ставьте кучу лайков, чтобы я понял, что я не зря потратил время, что вам было действительно ценно то, что я вам рассказываю. Делитесь у себя на стене, делитесь со своими партнерами. Не знаю, там в Инстаграме тоже, думаю, можно поделиться. Кому-нибудь перекиньте своим партнерам, своим коллегам, своим спонсорам. Пускай они посмотрят. Пускай они тоже зарядятся моей энергией. Пускай они тоже поймут, как смотивировать вас, своих партнеров, своих коллег. Пускай это им будет ценно. Дайте ценность своей аудитории. И до встречи в следующих эфирах.